Друзья, всем привет, с вами канал Криптогейн. Сегодня хочу познакомить с такой интересной платформой. Такая будет мини-реклама, сразу скажу. Так как платформа сегодня не будет делать обзор, я просто не успею этого сделать, потому что не до конца разобрался. Но в любом случае хочу поделиться с вами, показать вам этот проект. Что он вообще из себя представляет? Здесь у нас есть возможность заработать криптовалюту непосредственно в любой ее стадии. То есть неважно, падает она, либо растет в цене. То есть они вам гарантируют то, что вы будете в любом случае зарабатывать, неважно, в какую сторону у нас колебается рынок. Здесь, как мы видим, у нас идет регистрация на главной странице, вы можете ее прямо здесь пройти и, в принципе, начать осваивать торги непосредственно. Также у нас есть неплохое превью, хорошее видео, довольно-таки позитивное, которое... Кстати, соглашусь наверное, с ним, вы ну, посмотрите, поймете, о чем я. Больше идет речь о том, что, ну, хотя можно посмотреть, о том, что биткоин постоянно падает и вновь растет. То есть, постоянно идет эта волна курса и что каждый раз на этом кто-то зарабатывает. Вот в чем и есть суть данного проекта Bitcoin Profit. То есть, профит можно всегда получить. Сколько у нас было примеров? был, падал до 2000, как здесь даже в этом видео говорится, он, все давали прогноз, что больше 4000, 3 он никогда просто не будет, ровно год назад, буквально. И что мы видим, буквально недель, неделю назад, почти 10. Так что никому не верьте, 100% процентов будет расти. Главное уметь заработать на вот этих... падениях, взлетах, падениях. Вот эти ребята как раз вам покажут, как это делать. Ну и здесь идут самые частые вопросы, ответы непосредственно о них. Безопасен ли биткоин? То видите, у него были взлеты и падения, однако можно заметить, что с каждого падения он с новым высотом опять взмывает. Да, соглашусь с ними, это действительно правда. И он постоянно растет. Я думаю, что отметку 20 он точно возьмет, не знаю, в этом, в следующем году, но она будет прям, есть такая чуйка. А, какой у вас в этом интерес то есть вопрос проекту они являются Bitcoin инвесторами, а значит чем больше людей присоединяется тем больше станет биткоин ну, наверное это правда а, никакой секрет то есть да ребят прям подробно я не смогу рассказать поэтому вам стоит пройти регистрацию и там уже вам обо всем расскажут, все покажут и кому это действительно интересно кто ищет такую тематику я думаю вам подойдет данная платформа и по поводу риска я даже не буду это пересказывать, можно сказать своими словами, что риск везде есть, кто не рискует, тот не пьет шампанское, мы знаем это выражение, и э, в любом случае риск присутствует везде, но как у вас пойдет ваша прямая, как вы будете дальше работать, зарабатывать, это зависит только от вас непосредственно. То есть прибыль ваша зависит только от вас. Помогутся ему научить, вы ничего не будете делать условно. да на кто-то месяц поучился и на своем опыте уже будет зарабатывать гораздо больше от других. Так, Bitcoin профит позволяет с легкостью торговать биткоинами за настоящие деньги. У них есть современная платформа, которая делает, делает трейдинг еще легче, чем раньше. не спрашивают, не верите, так что... Чтобы поверить, зарегистрируйте, посмотрите сами. у в биткоин-революции, еще никогда не было так просто. И, кстати, у них идет, у них есть фри-трейдинг, то есть можно вообще бесплатно это поделать. У них плюс, я заходил, смотрел, есть на платформе даже демо-версия. Можно в ней подорвать, посмотреть. Но идет первоначальный депозит 250 долларов. Он, кстати, обязателен. Я думаю, что да, он обязателен. Все, вы их платите, далее вам ничего делать абсолютно не нужно, и вы сразу можете начинать торговать, вам открываются как бы все уровни торгов. На самом деле это удобно, поэтому зайдите, ребят, посмотрите, в любом случае, кстати, вот смотрите, известные имена среди торгующих и то, что говорят самые известные ну, цитаты самых известных торгашей. Опять же, внизу у нас остается только ссылка на, на регистрацию. Кстати, ее я оставлю в описании. Ребята, у кого какие вопросы, пишем в комментарии, обязательно отвечу. Не забываем поставить лайк, кто еще не подписался. Подписываемся на канал. До скорых встреч. Скоро будет новые видео. Ждите. Всем пока.